в предыдущем видео я вам покажу в сравнении как выглядят две винтовки Эдган Мотодор стандарт 5.5 и хадсан iT4410 в тактическом исполнении 4,5 калибром миллиметра сейчас тактический хадсан в максимально сложном состоянии но... Он не складывается не раскладывается, он всегда один. Длина его 89 сантиметров. Как видите, он примерно на сантиметров 12. Короче, хадсана. При стрельбе при комфортный приклад примерно вот так приходится раскладывать и надевать еще модератор. Соответственно длина уже становится ну, сантиметров на 26 на 28 длиней то есть вы видите что компоновка Bullpup гораздо эффективнее с точки зрения эргономики как всегда не вовремя позвонили поэтому продолжаем и та и та винтовка имеют такие вот 10 зарядные магазинчики у Итгана он поглубже вот если сравнить Калибр больше, соответственно и пули более длинные можно зарядить в него. С Хатсаном такое бывало, что длинные пули а, супермагнум калибра, вернее веса, уже немножко выступают и при перезарядке были несколько заклиниваний барабанчика. Вот. Здесь в этой винтовке взлот такой боковой биатлонный перезарядка до ссыл патроны, вот такой болтовой сзади, что еще по весу, вес Хацана ощутимо тяжелее, хоть он и в пластике, но он реально тяжелее, Эдган полегче, не знаю, так, субъективно, грамм на 300, на 500, наверное, полегче. Для переноски барабанщиков запасных снаряженных у Хацана два слота и третий барабанщик непосредственно уже снаряженный у Эдгана. 4 слота для запасных. Пятый можно уже поставить непосредственно для производства стрельбы. То есть здесь боезапас носимый снаряженных магазинов больше. Ну, докупить и будет 5 снаряженных барабанщиков. Непосредственно винтовки. А, минусы Эдгана. У Хацана мы видим для установки прицельных приспособлений. Здесь ласточный хвост и планка вивера, то есть такой комбинированный разъем, слот. И три планки, вот здесь две по бокам, одна снизу, для навесного оборудования. Здесь мы ставили сошки, стоит у меня тактический фонарь. Ну, для маньяков можно еще сюда лазерный целеуказатель поставить и обвесить ее по полной здесь только одна планка вивера под прицел соответственно если мы хотим использовать сошки вот сюда нужно будет ее их вернее планку прикрутить и на нее уже ставить сошки крепить скорее всего мы это сделаем и я это покажу когда мы купим планку прикрутим и будем ставить сошки а, манометры у «Идгана» размечен до 350 атмосфер, у «Хацана» до 250. А здесь рекомендуемо максимальное давление у «Хацана» 200-200 атмосфер, у «Матадора» 210-110 диапазон, чуть выше. Резервуар здесь у Хасана 200 кубических сантиметров у Матадора стандарт мне память не изменяет 280 кубических сантиметров у лонга 360 кажется с чем-то могу собрать но в любом случае больше как будет это выражаться в количестве произведенных выстрелов я расскажу в одном из следующих обзоров тогда постреляю на этом с вами прощаюсь. Спасибо, до свидания.